Ну то есть, если вы ну, не можете заработать деньги сразу, не можете в течение 30 календарных дней гарантировать себе доход со старта, например, или с начала месяца, или вы давно работаете на рынке недвижимости, но вы на первое число каждого месяца не можете быть на 100% уверены, что к 30 числу в вашем кармане будут деньги, значит, система очень сильно неуправляема. А если мы с вами посмотрим на стандартную схему работы риэлтора, то вы увидите, что она реально, ну вот есть позиция следствия, да, следствие, то есть когда я в большей степени завишу от обстоятельств. Причина – это когда я создаю себе определенные обстоятельства, чтобы они у меня складывались в какую-то цепочку и гарантированно я это все мог держать под контролем и получал результат. Вот поставьте тройки в чат те, кто согласен с тем, что ну, вот, стандартная работа риэлтора больше похожа на позицию следствия. То есть я что-то собираю в работу, какие-то объекты, я их потом рекламирую, по, ну, там, делаю кучу там, всяких объявлений, вот, делаю автопостинг, и я, я сижу, жду». Я там сижу, жду. Я пока позвонок придет, сижу, жду. Пока встречу выйдет, сижу, жду. Потом, пока что-то произойдет, тоже сижу, жду. Потом деньги сижу, жду. И я все время, черт побери, что-то жду. И оно может не срастись на каждом из этапов. И это вот когда я вижу схемы вообще предпринимательские, любые, в любом бизнесе, когда есть куча вот этих переменных, которые не зависят от человека, что я здесь, может получиться, может не получиться. Здесь могут позвонить, а могут не позвонить. Здесь может позвонить, но он может оказаться неадекватным. Я начинаю работать с человеком, он может а, подписать со мной договор, а может не подписать. Или он может, он уже подписал со мной договор, но он реально может не выплатить комиссию, я ничего с этим не сделаю, потому что ну, я в суд не пойду за 50 тысяч колбаситься. Да? То есть получается, что а, позиция следствия говорит о том, что ты не можешь гарантировать себе, сколько бы ты на рынке не работал, будут ли у тебя точно деньги. К сожалению, но это так. И до смешного доходит, что люди реально с точки зрения продаж, реально очень компетентные могут сидеть без дела просто потому что ну, они находятся в позиции следствия а не в позиции причины позиция причины подразумевает что если я настроил свой сайт сделал рекламные кампании и закладывая туда 1000 рублей я на эту 1000 рублей получаю три заявки я это знаю я утром положила 1000 рублей три заявки сегодня получила если мне надо чтобы у меня неделю открутился трафик я положила пропорционально больше но я знаю, что если я хочу на выходные выключить телефон и уехать с родственниками отдыхать, то меня никто не будет беспокоить, Меня не буду трястись из-за того, что я вдруг упущу какого-то клиента, потому что ему неоткуда прийти, я остановила этот поток. Кто понимает, что вот так намного выигрышнее? поставьте четверки в чат. И самое главное, что я что пытаюсь до вас постоянно донести, сегодня бонусом выйдет Антон и еще раз по новому кругу покажет вам сайт и еще раз покажет, расскажет подробнее о том, как это делается. Мы сегодня говорим про продажи, сегодня у нас основная тема все-таки продажи, но обязательно вот каждый раз мы будем это демонстрировать, чтобы рано или поздно было, ну, для вас это стало более реальным и вы начали это делать. С нами, без нас, но вы должны начать с этим разбираться, потому что вариантов нет.